Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вам покажу грузинское блюдо аджахури. Аджахури это мясо с картошкой, довольно простое блюдо для всей семьи. Аджахури по-грузински означает семейное. Так что не переключайте, оставайтесь со мной, будет очень вкусно, вам понравится. Погнали! Итак, что же нам понадобится для этого великолепного блюда? Мясо порядка полкилограмма, в моем случае баранина. Конечно же, вы можете использовать любое другое мясо, к примеру, свинину. Но в моем случае баранина. Картофель тоже полкилограмма, то есть один к одному. Два болгарских перца. Один острый перчик, у меня зеленого цвета, можете взять красный, разницы нет. Немного тимьяна. 2 луковицы среднего размера, у меня красного цвета 200 грамм томаты черри Если нету, все очень просто, можно заменить на обычные 4-5 зубчика чеснока и немного пинзы. Все Первое обязательно начинаем с картошкой Потому что картошка намного дольше готовится, чем мясо Картофель нарезаем такими же кубиками, как и мясо Вот так Конечно же, картошку можно пожарить на сковороде, в масле. Можно запечь в духовке. Я выберу в духовке, потому что наше блюдо так в виде жжено. Берем противень, застиляем пергамент, пекаем картофель. Все хорошенько солим. Все хорошенько перчим. Можно чуточку паприки. Добавим прям чуточку. И немного оливкового или растительного масла Прям чуточку, вот так две 3 столовые ложки Все обязательно хорошенько перемещаем Далее берем фольгу Кладем болгарский перец Добавляем немного тимьяна Прям чуточку, вот так Раздавливаем один зубчик чеснока. Так. Добавляем немного оливкового масла. Немного соли. И немного перца. Все хорошенько. Закрываем льдой. И отправляем картошки. И также делаем со вторым. И отправляем перец картошкой в заранее разогретую духовку при 180 градусах порядка 40-50 минут. Друзья мои, а пока картошка с перцем запекаются, мы вместе с вами займемся мясом. Берем большую сковороду и ставим на сильный огонь. Добавляем немного подсолнечного или оливкового масла и хорошенько поджарим мясо до золотистого цвета. Мясо у меня такого размера, как картофель. Вот, друзья мои, как поджали. вот до такого состояния. Перекладываем в какую-нибудь миску. Тем временем картофель с перцем приготовились. Посмотрите, как классно приготовился картофель. Теперь снимаем кожуру с перца. Надеваем перчатку. Друзья мои, посмотрите просто на этот кейс. Ой, запах какой, просто невыносимо крутой. Итак, теперь очищаем от кожуры. Ой, И тоже режем на крупные куски Вот так Теперь, друзья мои, соединяем все три ингредиента Мясо, картофель и перец Все хорошенько перемещаем. Обязательно все посолим. Много не солите, потому что картофель и перец мы уже солили. Далее возьмем лук и порежем полукольцами. И отправляем мясо и картошки. Немного оставляем в сторону, потом украсим зеленью. Все хорошенько перемещаем. Теперь все это дело ставим на средний огонь. Оно больше не жарится, а тушится. Накрываем крышкой и ждем примерно 5 минут. Пока лук жарится, мы займемся чесноком. Порежем очень мелко. Как чеснок порезали, добавляем в сковороду. Сюда же пару веточек тимяна. Забыл упомянуть. Нам еще понадобится немного белого винного уксуса, примерно 2-3 столовые ложки. Если нету, все очень просто, можно заменить на белое вино. Хорошенько перемещаем. Так. Накрываем крышкой буквально на 2-3 минуты, чтобы чеснок и уксус выпустил весь свой аромат. А потом мы уже добавим томаты и зелень. Пока все это тушится, мы очень мелко порежем кинзу. Порежем пополам. И мелко щекуем. Друзья мои, как прошло пару минут, добавляем томаты, накрываем еще крышкой буквально на 2-3 минуты, вот так. Ола. Затем порежем очень мелко зеленый перец, если есть, добавьте, если нет, то не добавляйте, это не принципиально. Короче, да, друзья мои, тут такой аромат стоит. По-моему, мои соседи дверь снесут. Теперь украшаем и пробуем. Друзья мои, посмотрите просто на это. о -ла -ла. Запах просто нереальный. Немного зеленого перца. Много не нужно, чтобы совсем остренько не получилось у нас. Прям чуточку. И украшаем все это красным луком Посмотрите просто, друзья мои, какая красота у нас получилась Друзья мои, а теперь самая любимая часть Это пробовать Ой -ой -ой. Мясо мягенькое, а что не быть мягеньким Это же не говядина С недолюбливайте долюбливайте баранину С бараниной получается очень вкусно Поверьте мне Картошечка как протыкается у нас, отламывается. Посмотрите просто на это. Вкусная жареная картошка с мясом. Что может быть вкуснее? Пишите в комментариях, какое блюдо лучше этого. А на этом наше видео подходит к концу. Если вам понравился этот рецепт, обязательно ставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на наш канал. А на этом я все. Всего хорошего. Приятного аппетита. Пока-пока.